И снова здравствуйте. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Получите? Распишитесь лайком и подпиской. Вот маршрут. Не хвостая, не чешуи, друзья.